Почему так важно следить за световой и звуковой сигнализацией в автомобиле? Представьте себе ситуацию, что при необходимости экстренного резкого торможения у вас не работает звуковой сигнал. Например, когда пешеход в наушниках переходит дорогу в неположенном месте, а вы не успеваете затормозить. Возможно, он и успел бы отреагировать и отпрыгнуть, но поскольку ваш звуковой сигнал не исправен, шансы, что произойдет аварийная ситуация, очень велики. В случае необходимости поворота встречные водители или водители позади не видят, что вы поворачиваете, и может произойти аварийная ситуация. На дороге необходимо быть максимально понятным для всех участников дорожного движения. Поэтому, пожалуйста, не забывайте и не ленитесь использовать указатели поворота. В случае их неисправности, когда вы двигаетесь назад, водители или пешеходы также могут не успеть отреагировать на автомобиль. И как следствие аварийная ситуация. Очень часто в темное время суток встречаются безответственные водители, которые ездят без включенного ближнего света или с одной рабочей фарой. В народе их называют мотоциклистами, потому что в темноте непонятно, что это едет, мотоцикл или автомобиль. Тем более, когда горит только одна фара с правой стороны, то ближнюю часть автомобиля к разметке, там, где находится водитель, при перестроении совершенно не видно. И невозможно догадаться, что же это едет, автомобиль или мотоцикл. Именно так и происходят аварийные ситуации. Поэтому огромная просьба ко всем новым и уже опытным водителям. Всегда следите за состоянием светового и звукового оборудования своих автомобилей. Мода на тонированные фонари, казалось бы, давно прошла. Но, тем не менее, все еще встречаются такие модники, которые затягивают их пленкой и каждый раз играют в рулетку, выезжая на дорогу. Такими действиями они подвергают риску не только себя, но и всех участников дорожного движения. Потому как действия автомобиля с затонированными задними световыми сигналами практически не читают. Когда такой автомобиль включает заднюю передачу, сдает назад, поворачивает или тормозит, этого просто не видно. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Поэтому соблюдайте ПДД, следите за исправным состоянием всего автомобиля и все у вас будет хорошо.